Ох расселились в этих ваших городах! пройти не проехать все лыжи растерял пока добраться до вас Ой, ты вообще как-то весь поизносился придется сейчас такси заказывать или как там ваш этот убер ну а как еще добраться до города снега толком нет а где и есть там солью все засыпают Прям как специально не хотят, чтобы дедушка Мороз приходил. Не знаю, как все, а друзья этого, как его, ну, который там кулинарит, рыбачит, точно захотят увидеть, дед Мозай, ту мороза. Вот этих прекрасных людей я хочу поздравить сегодня с Новым Годом, да и вообще всех прекрасных людей. Желаю вам в Новом году самого ценного времени, чтобы хватало на все начинания. А если не будет хватать, ну что ж, приду в следующем году и пожелаю все то же самое. Всем, всем, всем, всем творческих успехов, всем 100 кило здоровья, всем, что еще вам пожелать, всем задора и отличнейшего настроения, всем клевых рыбалок, огромных трофеев и прекрасных и вкусных кулинарных экспериментов. В общем, Всем вам всего-всего самого лучшего. А я пойду. Ну, где тут ваш этот коршаринг?